Коллеги, я вас приветствую. Сегодня будем заниматься снова калькулятором. Напомню, калькулятор это простое приложение, простое консольное приложение, которое делает элементарные операции сложения, вычитания, умножения. Написано на консоли на элементарно-простом уровне. То есть это приложение для тех разработчиков, которые только начинают программировать, которые только учатся писать правильный код. И если учесть, что у меня опыт разработки более 25 лет, мне есть чем с вами поделиться. И мы начнем, собственно говоря, сегодня... Не делать некоторое совершенствование того а, приложения, которое мы сделали в предыдущем видео если есть желание пересмотреть его, ну, я думаю, и так все будет понятно Итак, у нас сегодня цели и задачи очень простые Нам нужно найти дубликаты кода, нужно обеспечить возможность их использования несколько раз в, не, в разных местах Ну и также мы немножко поговорим про Naming Convention и код Convention для языка c -Sharp. Надо сказать, что, может быть, это сначала будет непонятно, и, собственно говоря, именно поэтому я хочу прямо на практике, конкретно тыкая пальцем, что вот здесь это вот здесь, а вот тут это вот тут, рассказать, как это и что это работает. Я понял по комментариям, что этот формат обучение вам ближе, поэтому давайте двигаться в этом направлении и э, хочу очередность напомнить, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, я смогу продвигать, это во всяком случае мне поможет как-то совершенствоваться в процессе получения монетизации в, на своем видео, а вы получите уведомление о том, что пришло новое видео и вы точно его не пропустите. Ну, а если вы станете спонсором, то вообще вас ждут некоторые бонусы. В принципе, несколько видов спонсорства говорят о том, что бонусы могут быть разные. А, все, давайте приступать. Итак, давайте для начала запустим нашу программу, посмотрим, как она работает. У нас просится, запрашивается вот первое число, пусть это будет одно число, пусть это будет, ну, давайте второе число, давайте мы их сложим выбрав оперант, нажмем Enter, узнаем сумму, программа завершилась, все очень просто, до безобразия. Мы определили, что у нас есть метод Calculate, у нас есть метод GetOperant и метод GetNumber, который используется в двух местах. Вот один метод, вот второй. Давайте для начала доведем до ума метод э, получения вот этого как раз числа. Что здесь нам на самом деле мешает? Если мы вернули null, то у нас получается, что... А, меня просили сделать больше масштаб так вот я думаю будет лучше чуть не забыл итак э, у нас есть метод который называется getNumber который возвращает число получая его из консоли я знаю что это точно строка если было что-то введено не число мы его пытаемся распарсить и возвращаем ну то есть ничего и в этом случае метод getNumber проверяется и мы говорим что у нас нет возможности выполнить этот код. Мы говорим return, то есть выходим из главного метода, соответственно завершаем работу программы. Ну, мне кажется, что это не совсем ä, правильный подход. Надо бы все-таки от пользователя получить правильное число, чтобы мы в окончательном результате ä, запустили ä, программу, она отработала, то есть получили каких-то два часа, сделали операцию, показали результат. Пользователю в противном случае придется заново запускать программу. Опять же, я сильно утрирую. Но что нам для этого нужно сделать? Давайте пересмотрим, как этот метод можно улучшить. Итак, для начала давайте определимся, что нам нужно получить метод, э, нам нужно получить э, float значение, то есть дробное значение, и назовем его number. Дальше. Нам нужно какой-то признак ввести, и этот признак будет иметь значение true или false, то есть иметь булевое значение, и будет он э, называться, допустим, isInput, э, ну, допустим, valid, ну, в смысле, валидный. И на данном этапе нам нужно вот эти значения наполнить. Так как мы набор объявили выше, нам уже здесь его объявлять не нужно, мы будем просто его использовать. Далее. Мы сделаем такую конструкцию, которая называется do-while. Есть просто конструкция while, есть конструкция do-while. Отличаются они тем, что do-while выполняется хотя бы один раз. А while сразу проверяются условия, и если оно отрицательное, выполняться не будет. Вот, собственно говоря, где мы будем использовать этот самый input из input-wallet. Мы как раз вот этот конструкцию wallet сюда и впиндюрем. И input out. то есть мы будем вводить его э, тогда, когда у нас, мы будем повторять давайте вот так вот покажу мы будем повторять во вот этот do то есть, грубо говоря вот этот вот метод вот этот вот метод э, до тех пор, пока у нас сюда не попадет true, как только попадает true, мы выполняем попало false, мы выходим соответственно, для того, чтобы нам эту конструкцию использовать, мы будем говорить, так как мы назвали из input valid, то есть мы предполагаем, что у нас правильное число, то мы используем отрицание, это вот скобицательный знак, то есть будем говорить, пока неправильный. вот будем запрашивать снова эту функцию. Ну, а дальше я вот таким вот хитрым э, образом, вот так вот вот даже э, сделаю некоторое передвижение, я думаю, что вы поймете, что я сделал. Итак, у нас есть функция do, в которой мы будем получать э, из э, консольной строки, парсить, и если, ну давайте вот так вот сделаем, мы возвращать ничего не будем, мы будем говорить вот так вот, э, во-первых, мы скажем, из э, valid, у нас будет равен из ok, то есть если мы получили число, давайте даже его переименуем, пусть он называется number, э, parsed, ну так в общем-то принято называть, во всяком случае у меня и мы будем вот таким вот образом заполнять то есть мы по попытались изменить, то есть распарсить объект и если он парсит, то есть результат парсинга, как вы видите, он тоже выдает значение bool соответственно мы если распарсили, то тогда будет валидное а если не распарсили, мы будем запрашивать снова единственное, что нам нужно сделать здесь не return, а сделать вот что, консоли Соответственно нам нужно сделать write line и здесь написать э, try. Ой, давайте описан в э, wrong, допустим, number запятая э, please, э, ну допустим, try again. Ну, то есть э, неправильное число, попробуйте еще раз. И это сообщение будет выводиться до тех пор, пока пользователь не ведет правильное значение, которое вот эта вот строчка сможет распарсить. Таким образом мы поменяли сразу в двух местах действие этого метода, то есть и здесь, и здесь. Давайте запустим это приложение, попробуем использовать ее уже в новой форме. У нас запрашивается приложение. Ну, мы вводим число, например, еее. E -E -E, нажимаем Enter, получаем сообщение. Ага, у нас тут получилось, закралась некоторая ошибка. Мы должны написать Please try again. Нам нужно ввести какое-то сообщение. Ну, на самом деле, о чем я говорю. То есть, мы можем вот так вот далеко-далеко уйти с экрана и на самом деле, вот, например, вот в этом месте уже будет непонятно. Number wrong, please try game. Что try game? Ну, нужно, в общем-то, давайте допишем, и здесь Давайте прям, ну, понимаете, что пользователь, если не сможет э, пользоваться вашим приложением, как я говорил в прошлый раз, то это будет, <с> он скажет свое заключительное слово про то, что ваше приложение, ну, какашка, не будет им пользоваться. Please train game, enter, э, э, valid, э, что там, float, допустим, э, number и двоеточие поставим как будто приглашение давайте запустим это приложение еще разочек и проверим что оно действительно работает Итак, так мы вводим какую-то хрень и теперь у нас уже более адекватное сообщение которое на мой взгляд как раз подзывает пользователя сделать что-то правильно допустим нажали .5 мы знаем что это не валидно а вот 54,5 это валидное. смотрите у нас появилась новая запись enter second number можем вводить всякую хрень пока не введем правильное значение запятая 4, вот теперь у нас уже есть оперант, мы теперь можем ввести оперант, но давайте их перемножим и у нас получился результат 20... 2365,3 программа закончила свою ошибку, О, в смысле свою работу, прошу прощения таким образом получается, что мы в одном месте исправили э, поведение и у нас поведение изменилось во всех местах соответственно вот собственно говоря, почему это приводит э, дублирование кода, э, в общем-то приводит к ошибкам если бы у нас было два разных метода то нам бы писать два раза больше кода пришлось и это на первый взгляд кажется хорошо э, потому что если вы допустим начали писать потому что у нас сейчас одна программа один файл и мы в этом файле видим все а если у вас будет более сложная программа вы можете просто забыть в каком месте у вас э, должно быть или должно было бы быть как раз вот эта проверка на то, что пользователь не ввел э, правильный код, э, правильное число. И это бы все намного сильно усложнило. Здесь у нас простое приложение, тем не менее, опять же, оно говорит о том, что мы изменили в одном месте, все отлично работает. Так, давайте посмотрим на нашу программу. И у нас выяснится, что так как у нас э, GetNumber, на самом деле, всегда возвращает валидное число, а если число невалидно, мы запрашиваем еще раз, то можно точно убрать здесь э, вот этот вопрос который говорит о том, что у нас может возвращаться какой-нибудь NULL раз мы его никогда не возвращаем тогда у нас наша программа изменит принцип работы смотрите, у нас э, так как мы поменяли код и мы его использовали в нескольких местах, у нас концепт изменилась. То есть, таким образом получается, что number1 в этом месте, у нас он больше никогда не будет null. Соответственно, вот эта вот строчка кода никогда не будет использована. Что же касается второго места, да все то же самое. У нас вот эта строчка кода никогда не будет вы, а, выполнена. И соответственно, вот эти вот вэли, которые подключены именно к был числу, они нам тоже не нужны. Вот так вот, простое изменение одной, одного метода, одной бизнес-логики, то есть мы действительно изменили принцип работы программы, а, качественно меняет а, всю программу. Таким образом, мы можем сделать вот такой простой вариант получения... И, соответственно, здесь нам нужно тоже убрать «Valume» и здесь нужно убрать «Valume». В общем-то, на самом деле, что мы сделали? Мы сделали рефакторинг. Рефакторинг – это изменение программы, программного кода, без изменения ее функционала. То есть у нас она как работала, так и работает. Но мы при этом улучшили код. Ну, на мой взгляд, улучшили, упростили как минимум. И это был рефакторинг. Очень приятно <знакомиться> познакомиться, как говорится. Ну, а теперь давайте еще немножко поглядим на нашу программу. И у нас, во э, всяком случае, у меня возникают некоторые ну, так сказать, улучшения, которые вы должны тоже увидеть я вас прошу обратить внимание вот на этот вот write line, write line, write line вам не кажется, что это слишком часто повторяется более того, это используется еще и специальный консольный тип и, э, в общем, это нужно как-то менять другими словами, нужно сделать таким образом вот смотрите, сейчас у нас приложение, оно построено на консоли, то есть на консольном, консольном типе приложения, и, соответственно, мы везде используем тип консоль, в него пишем, с него читаем, и это в общем-то нормально. Ну, Но правильно было бы писать э, бизнес логику, то есть э, ключевую часть программы таким образом, чтобы она не была привязана к платформе. Например, если я захочу использовать этот калькулятор веб-форме, например, ASP-формус. Ну, или MVC, то мне вот эта вот э, штука, консоль, она не будет доступна, соответственно, моя программа работать не будет. И э, ключевой момент э, заключается в том, прошу прощения за каламбур, что э, правильно написанная бизнес-логика может работать на разных платформах. И про это никогда не нужно забывать. Даже если бы когда вы делали только один API, таким образом, чтобы он был привязан только к ASP.NET Core, никогда не нужно забывать о том, что все меняется, все течет. Если ваша программа стрельнет, вам придется придет переписывать кучу кода, а это не очень приятно, поэтому заранее позаботьтесь об этом. Более того... Если вы э, напишите какую-нибудь обособленную бизнес-логику, вы сможете ее использовать э, в отдельно в другом приложении. Например, допустим, вы написали какой-нибудь компонент, который называется ну, pool, да? то есть голосование. А, вы можете его использовать и в консольном приложении, и в веб-формах, и в вин-формах, и в dpf приложениях. И от этого суть голосования не изменится. То есть а, количество ответов выбирается правильно, рассчитывается количество голосов в процентном соотношении в том числе. Никакой привязки к конкретной платформе нет. Поэтому, если писать сразу правильный код, который, может быть, используется в разных местах, правильно абстрагируясь от конкретной платформы, на которой он реализован, то есть не использовать компоненты, которые привязаны к конкретной платформе, у вас будет более правильный код. Сама программа вас заставит быть э, правильным. То есть, вот как вы сейчас видели, я только изменил один вопросик, а у меня пол полпрограммы изменилась. Таким образом, давайте сделаем что-то типа подобное. То, что у нас, собственно говоря, было. И, ну, в смысле, было в голове, по изменению. То есть вот эта вот консоль, надо от этого как-то избавляться. Что бы я для этого сделал? Ну, если говорить про мой опыт, я бы сделал специальную папку. Назвал бы ее «Services». И в этой бы папке сделал бы следующее а именно я бы создал новый сервис ну давайте в RIT-Line это у нас какой-нибудь output давайте output э, service и э, почему сервис? потому что э, в папке сервисы лежат сервисы дальше будет понятнее ну а теперь давайте предположим, что у нас э, вот этот output service может Допустим, иметь void, то есть э, операция, которая не возвращает никаких данных, которая называется, ну пусть называется print, да, чтобы совсем было понятно. И этот print, э, давайте, что он делает? Он как раз э, реализует вот тот самый консоль э, в right line который, собственно говоря, и пишет сюда месседж. Мы каждый раз в эту консоль в writeLine передаем какую-то строку для того, чтобы она была напечатана. Давайте вот сюда передадим как параметр, который будет строка, какой-то месседж. И нам нужно обязательно сказать, чтобы этот... Ну, чтобы вот эта вот строка не была null. То есть мы можем сделать проверку. If message равен нул тогда выдать исключение то есть этого быть собственно говоря не должно мы не можем печатать в консольном приложении ничего и соответственно вот эта проверка нам позволит э, ну, давайте я это пока оставлю потом расскажу почему нам позволит напечатать сообщение в той же строке таким образом получается что мы сделали мы создали специальный сервис который отвечает только за то чтобы печатать ни другой, никакой другой зоны ответственности у этого сервиса нет. Про зоны ответственности поговорим чуть позже, но пока придется это принять как, как должное. Давайте э, добавим некоторое количество комментариев, чтобы другие разработчики м, вы, э, ну, не смеялись над нашим кодом. Давайте напишем выводит на экран ой на экран консоли что-то я по-русски начал писать. Ну ладно, консоли, текст текст-сообщение -сообщение. вот, а это у нас будет э, простой э, сервис ну пусть будет печати не знаю, как-то так теперь нам этот класс, этот сервис нужно как-то использовать и делается это на самом деле очень просто нам нужно создать инстанс этого класса мы это сделаем в начале мы так и напишем, create, ну, что-то по-русски, то по-английски, по ладно, creating instance. Мы создаем instances разных классов. Итак, давайте напишем, new output service, ну, и здесь у меня есть подсказка, я могу сказать, alt, enter, introduce variable, и она создаст переменную, это опять же, чтобы сэкономить ваше время, если у вас есть ReSharper, вы тоже сможете это сделать. Итак, у нас появился новый instance, новый кусок кода, который называется output OutputService, и он создан на основе подобия вот этого вот OutputService, то есть мы сделали какой-то конкретный instance из какого-то класса. Теперь, соответственно, мы можем э, вот это вот вырезать, и сказать, что нам теперь консоли в WriteLine не нужен. Мы можем написать output сервис Print. Ага. У нас здесь print теперь недоступен. Но если я насильно его напишу, я отдам в скобки как раз. Опс. Вот тот текст текстового сообщения, которое мы писали. Мне система подсветит информацию о том, что невозможно достучаться до правит метода. Я думаю, что это видно. Вот здесь. То есть этот э, метод print, который я создал, он скрыт. Давайте сделаем его публичным, чтобы до него можно было достучаться. Для этого достаточно написать public. Ну, надо сказать, что можно написать не только public, но и Protect. Ну и Internal. А, нет, давайте я вам все-таки покажу. Итак, паблик. Это значит, что этот метод публичный и будет виден всегда и везде, где бы этот сервис не использовался. Мне нужно сохранить файл. Да, теперь вот эта красная штука должна исчезнуть. Если я, конечно, все правильно написал. Да, print. Wait. Оу, oh, она выводит на экран консоли текст сообщения. Подсветилась а вот все то есть сохранился теперь у меня этот метод доступен даже более того если я теперь просто напишу вот здесь вот э, консоли output сервис нажму точку у меня появился метод print и теперь соответственно я могу вставить его вот этот текст о а консоли right line удалить теперь давайте вернемся к нашему output сервису и попробуем поставить internal то есть это значит Внутренний, то есть этот метод будет доступен только в комплекте э, вот этого приложения то есть не, Дальше я его если публикую, и у меня кто-то создаст метод э, Как кто-нибудь создаст new program и попробует использовать Но опять же я так утрирую сильно-сильно То вот этот э, print э, метод он не будет доступен только во внутренней сборке За внешнюю он не скаканет то есть, таким образом получается, что вот этот принт как был доступен здесь, вот он так он, собственно говоря, и доступен. Теперь да, давайте, допустим, сделаем protected. Вообще, protected это специальный модификатор, который прячет класс а, от... Эм, открывает от наследования, при наследовании от него и прячет его как защищенный при прямом использовании. Ну, я вот пытаюсь простыми словами сказать, ну, в общем, он, э, вам система должна сказать, что этот э, класс, этот метод недоступен э, в процессе вот, на уровне Protection Level. Ну, мы, наверное, на этом тоже дойдем. Ну, пока оставим его паблик в общем, имейте в виду, что это на самом деле достаточно важная штука и иногда вам этим придется управлять. Итак, у нас есть метод output, и сейчас он снова станет валидным. И пока он делается валидным, я с вашего позволения сделаю вот такую штуку, заменю везде консоль, вот на такую вещь. И консоль в right Line это output сервис. И э, да, вот везде это сработало, то есть таким образом у меня получилось, что Output Service у меня, собственно говоря, теперь работает сам по себе, а внутри него в каком-то одном месте работает консоль в WriteLine, то есть если мне придется менять все приложение, мне нужно будет это поменять только в одном месте. Я перехожу на другую платформу, например, ISP.NET Core, и вместо консоли в write line пишу как раз, что там есть логер, или, допустим, какой-нибудь текст вернуть, или return, например. Ну, в общем, я думаю, что вы поняли, о чем я говорю, и если будут вопросы, пишите в комментарии, будем разбираться. Другими словами, у меня теперь только одна точка связи с консольным приложением, вот в этом методе. Ну, если говорить про дальнейшее улучшение, смотрите, у меня здесь есть еще консоли в WriteLine. И я здесь это сделаю то же самое, пусть заменю. Но у меня теперь этот output-сервис недоступен, потому что у меня метод getNumber вызывается вот отсюда, и эта переменная доступна в методе main. Соответственно, вот этот вот сервис у меня здесь недоступен. Первый вариант, не самый хороший, это в GetNumber передать вот этот output сервис. Я давайте могу вам это показать. И сделаем, что он будет обязательным. И вот у меня в GetNumber появилось... так он у меня говорит что у меня еще один метод используется еще одно место где этот get number используется вот хорошо и я в этот get number передал сервис и теперь этот сервис доступен тогда все работает в общем то это на самом деле тоже будет работать но это на самом деле очень плохой вариант почему ну во-первых здесь жесткая связанность одного сервиса э, с, э, метода и зона ответственности вот этого get number просто выдать число ему в общем-то фиолетово какую output делать, это как бы побочный эффект, я настоятельно не рекомендую это делать, а для того чтобы это заработало, давайте сделаем э, давайте сделаем сервис, который будет называться так, у нас во-первых вот здесь то же самое есть, давайте сделаем outputServicePrint давайте сделаем еще один сервис который будет называться ну допустим parseNumber или inputService да, давайте так его назовем есть у нас сервис, который печатает на окно и второй сделаем пусть будет inputService точкой c нажимая Enter вот у меня появился этот самый класс, который называется inputService и вот эту штуку вот это вот отсюда удалим, а вот этот метод я прям вырежу отсюда, потому что здесь он мне больше не нужен. Я его добавлю вот сюда, теперь он у меня находится в отдельном классе и этот метод input InputService отвечает только за то, чтобы получать от пользователя какие-то данные. В данном случае вот он читает из консоли. Надо сказать, что у меня здесь тоже используется read-консоль, и это будет тоже единственное место, где э, у меня идет получение данных от пользователя. В данном случае на платформе консоли, консольного приложения. А если мне потребуется какой-то другой, э, то я в одном месте исправлю, и это уже будет тоже рабочий вариант. Далее, для того, чтобы меня вывести, э, как раз вот этот самый э, информацию о том, что неправильный сервис, мне нужно сюда добавить тот самый output service. И есть несколько вариантов это сделать. Самый частый, который э, называется через конструктор. В конструктор мне нужно добавить output service. И здесь я должен тогда создать э, private read only. Output service. Подчеркивание теперь мы назовем переменную output service. И вот здесь э, я напишу output сервис равно output сервис. То есть внутренний output сервис. Как раз вот это вот подчеркивание говорит о том, что это глобальная переменная, используется вот в этом классе. То есть зона действия вот этой переменной, ну вот если быть совсем точным, то на данный момент это вот, вот эта вот вся зона. То есть она используется во всех методах. И, соответственно, если я здесь теперь напишу подчеркивание, то у меня все заработает. Единственное, что мне теперь придется сделать, это, в общем-то, получить какой-то... создать, вернее, новый инстанс нового класса, и он, я буду писать его new input service. И я воспользуюсь, опять же, r он мне создает переменную input service. Но теперь смотрите, у меня input service требует сюда как раз Output сервис input сервис конструктор требует один экземпляр один, один параметр и этот параметр называется output сервис ну в общем то как вы понимаете я вот этот выше созданный out сервис отдам в этот конструктор и все чудно заработает и теперь для того чтобы у меня сработала эта штука мне нужно здесь написать input нет input сервис точка и get number, так, он у меня наверняка опять правит, да, действительно, ну, во-первых, нужно написать, нужно удалить static, потому что это теперь не статично, это instance, мы создаем определенный, мы наполняем код, который называется input сервис определенными данными, грубо говоря, опять же, пытаюсь это объяснить на уровне данных, и поэтому static это не наш пока вариант. Мы пока про него тоже говорить ничего не будем. Давайте сделаем его публичным. Пусть будет публичным или internal. Но публичным пусть будет. И таким образом, если мы здесь напишем тоже input service.getNumber. Ну вот такой вариант. Мне нужно теперь сохранить все. Файлы, которые я изменил, ну, можно даже откомпилировать. Uh, у меня это сейчас get number. А, ну да, у меня же здесь output сервис подставлен, а у меня там ничего не должно быть. Вот поэтому ошибка я уже забыл. Ну и таким образом получается, что у нас уже есть два сервиса, один в другой вкладывается. То есть получается, что у нас один зависит от другого, получается некоторая иерархия. Это на самом деле очень важно, мы об этом поговорим чуть-чуть позже. А теперь смотрите. У меня пока сейчас программа не заработает, потому что у меня есть метод Calculate, который может возвращать float, либо null. То есть вот этот значок, который... Э, вот если видно... Ой... Если видно, давайте вот сюда, F12 нажму. А, вот же он. Вот, у меня возвращается либо число, либо нул. Ну, просто вот так вот работает. То есть вот в этом месте, если мы делим на 2, мы должны сказать, что нул. Таким образом, получается, что мы э, в print можем отдать result, а result у нас может быть ну, не строковое значение. То есть мы теоретически здесь должны написать... Э, string то есть делать приведение типа ну у нас result может быть ну и тогда у унул сделать ту string невозможно об этом и предупреждает нас вот этот самый ä, компилятор поэтому нужно сделать некоторые манипуляции до того как это печатать раньше у нас это работало теперь у нас должна измениться программа. так мы должны проверить что если result валидный то есть он из not, давайте ох ты is not null тогда мы просто возьмем и напечатаем то есть сам компилятор определил, что у нас это, это сообщение может быть напечатано то потому что, ну, единственное, что оно предлагает в каком формате напечатать и если мы поставим ну, вот такой вот toString давайте посмотрим, что она хочет собственно говоря, иногда полезно читать Uh, а, да, мы точно знаем, что он не null, поэтому нам нужно взять value, да, то есть значение, которое не равно null, и давайте добавим формат, наверняка она хочет, ну, пусть будет вот такой, fixed point, uh, теоретически это uh, должно что? String, re-preting -time, time, format, number, using, specifying format, это мы уже как раз сделали, давайте вот компилируем приложение, build, так, а что нам предлагает? Ничто не предлагает. Ну, ладно, собственно говоря, мы сделали правильно, выбрали только значение. И теперь, если у нас нет результата, мы должны тоже об этом сказать. Output service, print. И, в общем-то, здесь мы можем написать в wrong какой-нибудь operation, допустим, запятая, да, cannot show result. Ну, вот, вот такой какой-то, как-то как так вот, и вот это сделаем для красоты, наверху, в общем вот теперь наша программа будет работать кстати, ту стринг заработал, что-то он долго это прожевывал, тем не менее, получилось так что получилось, таким образом получается, у нас есть уже два сервиса которые, инстанции инстанции которых мы создаем э, отдельно, перед тем, как запустить приложение, давайте запустим, проверим что это действительно работает и продолжим э, далее 447 вронк а да точно нужно запятую я прошу прощения ой опять <много>, много раз нажал а тут 44 3 4 ну давайте поделим их вот ну и теперь опять запустим и попробуем вести э, значение второе которое будет 0 допустим э, вот так вот а сюда 0 и оператор разделить, enter, ну, как вы видите, в wrong operation, cannot show result, divide by the error, в общем, мы уже и так все знаем, вот это собственное сообщение нам уже не требуется, и поэтому давайте его уберем, мы выводим либо сообщение, либо ошибку, вот в этом методе print, в этом методе calculate, итак, дальше что нужно сделать, ну, Смотрите, есть у нас такая штука, как оперант. Мы э, немножко говорили про него в предыдущем видео. Давайте его в этом, в этом месте тоже немножко усовершенствуем. Что у нас? На что это похоже? Э, у нас э, ну, теоретически get-оперант э, это э, тоже получения от пользователя, и это может быть получено разными способами. Если говорить конкретно про консольное приложение, то это read -line. а если использовать его как абстракцию, то есть как без привязки к конкретной платформе, то это может быть выпадающий список там в информах, или в веб форме или в конце концов ISP.NET MVC, да? то есть или выпадающий список, или допустим лист, или может быть какой-то div, наполненный HTML-ными тегами, то есть вариантов получения на самом деле много. И поэтому мы вот эту вот консольную привязку а, тоже вынесем в отдельный класс, который назовем, ну, давайте какой-нибудь operand, parsing, или там, ну, давайте pars, operand, ну, пусть будет сервис, ну, такой вот э, какой-то специфичный servis.chat. Мы создали класс, вставили сюда... То, что я вырезал сразу поставлю что это у меня будет публичный метод и в общем-то теперь мне единственное что остается это вот эту вот строку потому что и вот эту вот строку мне нужно каким-то образом э, подменить смотрите у нас в input сервисе есть много функционала в том числе тот который э, использует консоль ReadLine, но результат он обрабатывается по-другому. А здесь parsing сервис, у меня тоже консоль ReadLine, но это парсится по-другому. То есть, другими словами, у меня получается Input сервис нужен быть какого-то более высокого уровня, то есть э, просто получать от пользователя строку, чтобы я потом вот эту строку мог распарсить в разных местах. Наверное, я сказал много ничего непонятного, но давайте для начала доведем вот эту штуку до конца, я имею в виду программ. И здесь сделаем новый сервис, который назовем var parse. Ну, если написать new parse operant service, а потом написать var, то давайте я... воспользуюсь опять же решартером, это будет быстрее, потому что ну, потому что на самом деле Sharper немножко угадывает мысли на основании того, чего я хочу сделать то есть он делает то же самое, что и компилятор если это сервис, то var соответственно тоже будет иметь тот же тип и теперь, в общем-то мне остается сделать то же самое Парс operand, вот он уже публичный, и я здесь э, получаю все то же самое надо сказать, что parse operand сервис у меня тоже использует right line и соответственно я могу сюда добавить э, конструктор в котором опустить тот самый output сервис и я с вашего позволения снова воспользуюсь ReSharper, который за меня напишет ту рутину которую я в первый раз писал вручную а теперь смогу вот эту штуку подменить на print Теперь у меня осталась э, консоли Readline, и это отдельная песня для разговора. Мы идем в сторону совершенствования. У меня должен быть какой-нибудь сервис, например, input сервис это такой базовый сервис, да, он получает number. Тогда я должен теоретически его переименовать, потому что он привязан к работе непосредственно к числу, потому что имеет не только получение, но и обработку. А правильно делать. Э, все с точки зрения single responsibility есть такой паттерн, который определяет зону ответственности. то есть у класса должна быть одна и только одна причина для изменения. Если я вдруг соберусь менять консоль, я должен идти в тот класс и менять консоль в redline на какой-то специфичный для проекта или для платформы а, метод. Если я соберусь изменять get number, я должен идти в другой класс, соответственно я не должен их менять поэтому мне их придется разделить. Хочется или не хочется, но это правильно. Итак, input э, number. Да, или даже нет, input. Ну, я точно знаю, что я применяю флот. И я теперь именую это как input float service. Я переименовал все. Сейчас еще переименую класс, В смысле, файл. И, соответственно, у меня, как вы видите. Теперь этот требует, соответственно, output сервис. Давайте добавим его. А input float сервис мне еще, Ну, в общем, давайте в него вернемся. Раз у нас есть здесь консоль read -line, давайте тогда сделаем базовый класс, который назовем input э, string сервис, да? Наверное, да, потому что у нас консоль read line э, забирает как раз именно от пользователя строку input string service таким образом получается parse operand service можно тоже назвать input operand service но об этом чуть позже давайте сначала по порядку итак у нас есть input string service и собственно говоря здесь даже будет дальше интересно Здесь делаем метод, который, ну, пусть возвращает string, назовем его, напишем его, у нас его не было, public, string, get string, ну, давайте для, для разнообразия, from user, да, это же пользователь будет вводить, и нам нужно здесь return, ну, в данном случае консоль, что там у нас, readline, все, больше он ничего не делает. И так как у нас консоль readLine может вернуть null, мы здесь поставим вопросик, соответственно, наша конструкция работает. И здесь можно написать какой-нибудь комментарий, что returns, returns э, string from user... Ну, как-то вот так, я не буду дальше дописывать. Итак, у нас есть сервис, и, соответственно, этот сервис нужно сюда добавить и этот сервис называется InputStringService надо его теперь правильно назвать я предпочитаю называть правильно, то есть без каких-либо сокращений и в общем-то есть э, некоторые варианты, которые там предполагают использовать сокращение это плохо любое сокращение оно э, не явно или не точно говорит о том, что вы хотите использовать вы можете в своем коде делать, что хотите, но как только вы будете работать с командой, вам придется все-таки смириться с тем, что вся команда должна понимать, что вы, собственно говоря, делаете. Итак, я э, в, одну, э, в один сервис, который называется InputFloat Service, добавил output для вывода сообщений при ошибке и input string service, который получает строку. Давайте вернемся теперь в наш input float service, ой, в смысле parse operand service теоретически э, мы его можем назвать теперь правильно, я предпочитаю чтобы названия были очень очень похожи, input э, так или иначе мы получаем это от пользователя, input operand service и надо сказать что у нас здесь есть readline собственно это говорит о том что у нас в конструктор должно попадать еще input а, readline стоп, я а, readLine, все правильно, я, прошу прощения, уже начал заговариваться, надо передохнуть. InputStringService э, как раз он и вернет тот самый строку. Я опять же воспользуюсь решарпером, он сильно сокращает рутину, мне это нравится. И вот вместо вот этой штуки я использую уже другой сервис. InputServiceGetInterUser. То есть мы тут говорим, что вывести, тут получаем и здесь уже парсим. И надо понимать, что у нас вот эта штука теперь вообще не привязана к никакой платформе. То есть если говорить, что раньше она была привязана к консоли и использовался using system, теперь этот using system не сломает систему, теперь это основано только на наших классах. Соответственно, если мы начнем переносить это на другую платформу, то единственное место, где мне что-то придется поменять, это вот здесь написать место вот этой, консоли read, write, э, написать функционал под конкретную платформу и соответственно вот здесь то есть output в write line и это вам должно сказать о том что нужно писать такой код универсальный который бы вам реально помогал и э, переходить между платформами почему это важно потому что если вы будете писать именно такой код то ваш код будет сам вас восстанавливать вас направлять и э, говорить и советовать что где как поставить я думаю что на примере конкретного использования это уже было понятно и теперь собственно говоря возвращаемся к нашим э, баранам так сказать э, к нашим инстансам и как вы видите здесь у меня теперь требуется дополнительный input string service и мне его нужно написать ну давайте вот так вот input String сервис и я хочу создать его переменную пусть это будет var и равна она будет new input-service и соответственно мне нужно этот же input-сервис на первый взгляд это все выглядит очень запутанно и очень непонятно но э, я вас уверяю, что эта штука работает, и от этого вы никуда не денетесь, если вы будете работать в другом э, где-то месте, в другой команде, с другими проектами. В, вот это вот как бы основа. Все намного сложнее, но вот это вот основа, ее нужно понимать, что вам нужно абстрагироваться от конкретной платформы, и правильный код тот, который может выполняться везде. Грубо говоря, нужно отделить бизнес-логику от э, всех остальных... Э, Причиндалах, если так можно выразиться, которые на эту бизнес-логику влияют. Я имею в виду, что вот этот Green э, Architecture подход, DDD, вот это вот все так или иначе о том, что мы сейчас делаем. Так, ну здесь, кажется, я не переименовал. Давайте переименуем. Rename. Ну, смотрите, что я хотел показать. Я хотел показать на самом деле простые элементарные вещи о том, что у нас есть несколько сервисов которые лежат в папке сервис но так получилось, что у нас одни сервисы могут зависеть от других например, input float сервис э, зависит от input сервиса и от input string сервиса соответственно, input operand зависит от такого же количества сервисов и это на самом деле называется э, иерархия зависимостей, потому что я не могу создать вот этот сервис, который называется input float без вот этих вот сервисов мне сразу будет показана ошибка как вы видите и это повлечет за собой в общем-то некоторые трудности что это и про что это в общем-то мы э, немножко дальше будем говорить про Dependency Injection, что называется э, вливание зависимости если по-русски и в этом есть э, некоторая некоторая особенность да наверное так можно выразиться именование вот этих вот сервисов. То есть понятно, вы можете называть их и сервисов, и хелперов, но вам, прежде всего, с сами с собой, вы должны договориться о том, что э, вот сейчас, на мой взгляд, э, все достаточно прозаично, потому что в одном месте сразу видно, кто от кого зависит. Когда вы начнете использовать dependency injection контейнер, вам придется очень э, трудно разобраться то есть придется разбираться, кто от кого зависит, но это будет на самом деле не очень очевидно, и такое понятие, как рекурсия в зависимостях, оно даст вам ну, по башке, если хотите. Поэтому э, я для себя взял другой вариант использования, и давайте я вам, наверное, его покажу, чтобы было понятно, о чем идет речь, почему я делаю эти, собственно говоря, манипуляции. Так, у нас есть app. Давайте я вам покажу вот такую схему, загружу ее, я ее специально подготовил, называется она Injection, вот она, и здесь, в общем-то, видно, видно, что есть у нас какой-то Input-сервис, есть у нас какой-то Operant-сервис, и от него э, они зависят от Output-сервис, вот я сейчас взял два простых примера, Input-сервис, в него нужно залить Output-сервис, Par-сервис, в него нужно тоже Output-сервис. Вот эти стрелки, которые идут отсюда-досюда и отсюда до сюда, они валидны. Но как только вы захотите в парс, допустим, в output-сервис залить operant-сервис, у вас будет зависимость. То есть будет рекурсия. Получается, один сервис зависит, первый сервис зависит от второго, от второго, от первого. На данном варианте это на самом деле не сильно видно. И вот из этой схемы все понятно, кто от кого зависит. Когда у вас будет о, другой принцип о, внедрения зависимости, например, в ASP.NET Core, там будет не все настолько очевидно, и можно очень легко запутаться. Поэтому э, я когда-то очень давно... Давайте я тоже открою эту статью. У меня есть статья, которая называется... Сейчас я попробую быстренько. Архитектура. да, Вот я уже где-то ее писал. Э, в которой, собственно говоря, описано... Э, как лучше и правильно именовать, как... Давайте где-то вот на второй, видимо, странице. это Да, вот. Я эту статью добавлю в комментарии, вы можете там почитать. Но суть сводится к тому, что так или иначе вот эти вот договоренности, они имеют значение. Они имеют значение не только для вас, а для вашей команды. Почему? Во-первых, тут э, описаны правила, но ну, это мы потом поговорим, почему и как это называется, хотя, кстати, можете почитать тоже. Но э, вот, абстрактные уровни, доступ к данным. Если говорить про репозиторий, провайдер, менеджер, они все между собой связаны, то есть они последовательны. Э, можно вот так вот сделать, да получается, что если вы работаете с паттерном репозиторию, он самый близкий к базе данных, и там проходят простые операции, создать, обдавить удалить, э, там, прочитать данные, то есть так называемый crowd read, create, read, update а дальше уже операции связаны между собой энтитями, то есть сущности, с которыми вы можете оперировать это может быть не только одна сущность привязки к одному репозиторию, а несколько репозиториев таким образом получается, что в провайдер могут быть э, вот ну, грубо говоря, вот таким вот образом да, проваливаться несколько зависимостей, несколько репозиториев. Например, если вы делаете, допустим, какой-нибудь ну, order там, notification да, в каком-нибудь своем приложении, то вам для этого нужно профайл репозиторий и email репозиторий или там order репозиторий. То есть вы в одном провайдере, грубо говоря, будете загружать два репозитория, которые смотрят на таблицу пользователей и смотрят на таблицу заказов, делают какие-то манипуляции и отправляют сообщения. То есть провайдер получается более высокого уровня. Надо сказать, что а, существует вероятность, что у вас потребуется еще более высокий уровень, например, уровень менеджер. А, и тогда вы туда будете проваливать только а, провайдеры. А, другими словами, операции с бизнес-логикой, которые манипулируют разными, разными штуками в комплексе, они имеют некоторую зависимость э, от провайдера. Другими словами, э, надо понимать, что вот эти репозитории, провайдер или менеджер, это не важно, что это такое, как это называется, главное, чтобы вы понимали, что ваши зависимости имеют иерархию. Вот если, давайте еще раз, если э, говорить про мою статью, то у меня самый низкий это репозиторий, который непосредственно работает с entity. Дальше идет провайдер, в котором несколько можно проваливать репозиторий Ну, в общем, тут, собственно говоря, все описано, можете почитать а, Ну, есть такое понятие, как сервис, да, это штука, которая идет вертикально Ее можно проваливать и, собственно говоря, в репозитории, в провайдер, в менеджер Я сейчас, наверное, очень много говорю, вам нужно почитать статью, тогда вы поймете, о чем я говорю Другими словами, вот здесь вот из названия, из названия класса, output-сервис или этот сервис, непонятно, кто от кого зависит. Вот если я за себя, для себя взял правило, что у меня сервисы самого низкого уровня по уровню иерархии, то вот это у меня уже получается будет провайдер. Тот самый провайдер, который более высокого уровня. Да, он делает мертвые операции, но я точно буду знать, что он более высокого уровня. И я никогда не начну его инжектить в какой-нибудь сервис. Вот это просто у меня как, как закон. Соответственно, это у меня получается тоже провайдер. Потому что я точно знаю, что в него могут вливаться сервисы, но он уже в сервисы вливаться никогда не может. Как вы назовете свои собственные вот эти вот уровни, провайдеры, менеджеры, там хелперы, сервисы, не знаю еще какие варианты там, например, это уже ваше личное дело. Но у меня получается так, что в провайдере могут вливаться сервисы, и это мне точно даст в будущем понимание того, что в кого можно вливать. Таким образом получается, что мне сейчас нужно еще э, переименовать классы, и наверное на сегодня мы закончим потому что что то как-то много получается rename и соответственно вот этот вот input float provider я тоже переименую этот класс чтобы он отличался по-другому и тут у нас уже появляется что в папке сервисы лежат провайдеры ну вообще на самом деле можно создать новую папку назвать ее провайдеры перекинуть туда и, наверное, на данном этапе я так и сделаю. Providers. В общем, э, ой. Это дает понимание того, какая иерархия у вас будет строиться. Надо сказать, чего-то, вот, что самое главное. Сейчас э, очень... А, ну тут вот namespace тоже нужно поменять, потому что я это сделаю при помощи ReSharper. Она сейчас во всей папке помен... поменяет сервисы на провайдеры. Да, она это и сделала. Нажимаю сохранить. Давайте запустим, проверим, что программа все так же работает. Тут возникает два вопроса. Первый вопрос Зачем это все? Зачем вот это все разделение? А Второй вопрос Зачем все так усложнять? Хотя это, наверное, две части одного вопроса Но смотрите Любое приложение которое вы пишете оно подразумевает то, что оно может быть улучшено дополнено, там, продвинуто где-то еще использовано и это, собственно говоря как раз, наверное, ответ на то для чего все это делается если как видите все работает если вы пишете какое-то приложение, которое написал там на коленке за два часа, отдал заказчику, срубил бабок и свалил ну я не знаю как про вас буду думать, как про разработчика в любом случае у меня не было никогда такого, чтобы отдал приложение и больше никогда не к нему не возвращаешься поэтому так или иначе к нему приходится возвращаться и дорабатывать, дописывать и в общем-то зачем все усложнять? ну, во-первых C-Sharp это классы, это много классов. Вот чем больше классов, тем больше гибкость в управлении. Если у вас один класс программ, и в нем все напихано, вы видели, что он связан с платформой, с консолем, никуда не двигается, ничего не улучшается. Дальше будет интересно, потому что э, будут на самом деле э, речь идти про более концептуальные вещи, такие как Dependency Injection, про контейнеры и здесь вам тогда станет все понятно мы еще немножко поговорим про абстракции и про их реализацию для разных платформ и даже для разных комбинаций для разных допустим конфигураций я думаю что будет интересно на самом деле у усложнения да, действительно они есть но э, каждое вот это усложнение оно так или иначе вас пододвигает к масштабируемости приложения то есть вы таким образом можете изменять это приложение, улучшать его и совершенствовать. Как только у вас эта возможность пропадает, считается, что приложение устарело, и его больше невозможно использовать. Но, в общем-то, так примерно получилось с винформами, Когда-то оно очень-очень сильно котировалось, было много на нем приложений. Но а, вот эта вот сцепка а, на WinForm, когда UI напрямую связан с вашей а, бэкендом, ну, так сказать, с код да, когда дабл-клик по кнопке на форме создавал код behind on button клип, клик вернее, эта жесткая связанность, она мешала написанию тестов потому что у вас нет UI в юнит-тестировании со временем, конечно, все поменялось но UI от этого не появился и поэтому была придумана концепция MVC и DPF, появилось декларативное э, программирование в DPF. В общем, все меняется, все течет, все идет в сторону того, что приложения усложняются с каждым разом, все сильнее и сильнее. Бизнес требует новых функций, эти функции можно реализовать только на хороших приложениях, которые масштабируются, которые легко деплоятся. И вот для того, чтобы эти приложения были, нужно их писать правильно. На маленьком простом приложении, которое называется калькулятор, мы сделали сегодня э, некоторое количество нововведений. Я думаю, что они вам были понятны. Если нет, пожалуйста, отпишитесь. Но перед тем, как закончить, давайте еще разберемся с калькулятором. Это единственный метод, который остался статичный. Мы его тоже изменим. И у нас будет простой метод, который... Ой, простой класс, который мы называем... Ну, давайте назовем cal Calculate. Ну, пусть будет Calculate. А давайте так назовем calculator э, service. Ну, я думаю, что дальше мы еще что-нибудь придумаем. Итак, calculator сервис Мы сюда добавим э, тот же самый calculate. Ну, давайте не calculate, наверное, назовем его, а compute. Да? Ну, что, собственно говоря, почти одно и то же. Итак, мы всегда можем получить флот а нет мы можем получить ну тогда оставляем собственно говоря флот ну был здесь пишем public и собственно говоря наверное э, вот так вот и э, у нас здесь требуется опять же консоль значит мы в конструкторе отдадим сюда э, output service и опять же сделаем его доступным во всех методах и теперь вот здесь консоли в write line мы убираем, потому что нам его больше нельзя использовать, мы будем использовать outputService.print опять же мы отвязались от платформы которая называется консоль и теперь у нас нужно э, сюда этот instance создать и для этого напишу var calculate надо было сервис надо было написать calculate сервис чтобы быстрее было и сюда нам нужен output сервис я его добавлю точка, запятой и соответственно здесь я напишу calculate сервис calculate ну давайте не calculate давайте compute как я уже сказал да вот так вот переименовать пишем compute enter возвращаемся и да читаем compute и теперь, в общем-то, речь о том, что у нас может расчет вернуть или null, или не null. Если не null, мы выводим результат. А другими словами, у нас есть compute, и в него падает output service. мы можем даже э, вот этот compute... Ну, смотрите, тут э, тоже речь такая очень простая. Во-первых, мы здесь вводим... Зона ответственности uh, Clay Service, она здесь немножко нарушена То есть у нас калькулятор должен только посчитать А пользователя никак не должен уведомлять И тут палка, короче, о двух концах На самом деле можно реализовать и так, и здесь И тогда вот здесь мы можем тоже написать uh, Вот эту конструкцию, да, которую я вот здесь вот написал то есть не возвращает ну а где? Вот, number. Мы можем сделать не return, а сделать просто output и вывести результат. И я пока это делать не буду. Возможно, в дальнейших манипуляциях это придется проделать. Но четко нужно понимать, что у нас есть какой-то сервис, какой-то класс, какая-то у него зона ответственности, что он должен делать, и может ли он свою зону ответственности делить с другими классами или од в одном классе иметь несколько зон ответственности все очень просто э нужно э смотреть <coughs> на паттерны которые говорят о том что single responsibility то есть одна зона ответственности одна и только одна причина для изменения а, хватит говорить а то я уже что-то наговорился э все хорошо в меру давайте пока на этом остановимся у нас есть э сервис и он собственно говоря в общем-то работает так, ну, пока на этом все. Дальше будем говорить про абстракции и, может быть, даже, наверное, еще успеем говорить про dependency injection. На этом все. Всего вам хорошего, пишите правильный код и всем пока.